Здравствуйте! Коллекция лыж для склона, то есть карф, лыжи они же, можно сказать, такие спортивные лыжи, карвы от Atomic, полностью обновились по переходом в Atomic в этом сезоне технологии Servotec. Она, по сути, является заменителем, потому что, ну, по-другому я даже сказать не могу, это полный аналог дабл-дека. Только если раньше была просто дабл-дек, вторая дека, то теперь это такая вот а, какая-то пружинная, такой стержень, который, собственно, работает, по всей видимости, точно так же. То есть лыжа в поворотах сгибается, она ее как бы держит, не дает ей там согнуться, ну, не мешает. Ну, и при достижении какого-то критического нажима пружинного, она начинает работать в обратную сторону, давая лыж динамику отдать. Ну и атомик под эту лавочку обновил полностью линейку. Собственно, абсолютно всю. И я даже, честно говоря, настолько, что ну, тяжело найти какие-то аналогии. Поэтому я не буду их искать. И давайте по порядку. В серию входят лыжи S. Это слаломные лыжи, классический слалом. Просто S и все. Радиус 13 метров. С другой стороны, скобку закрывает буква G. Это гигант слалом. Это быстрые лыжи. В общем-то, вот они у нас здесь представлены радиус 18 метров Но опять таки мы сразу понимаем что это не фисовский славу. с 35 метрами это 18 метров вполне лояльно посерединке между ними находятся две лыжи это XT uh, это extra turn. Серединка. Это и не слалом, и не гигант для тех, кто с слишком uh, маневренно, а uh, гигант слишком быстро. Средний радиус 15, 15 метров. И ТР, ну, как говорит Atomic, это Team Riding, это всякие параллельные дисциплины. Я честно, я не очень понимаю, что они в это вкладывают. И, ну, как-то параллельные дисциплины, что параллельно слалом или может быть баннер какой-то это когда ездят гигант славных лыжах в общем там тоже радиус около 15 метров в зависимости от ростовки а, вот и в принципе и все и есть еще в этой серии более слабые модели те которые обозначены цифрами 7 вот но при этом как бы g7 и s7 это все таки как бы модели для ну, как бы, таких, скажем, спортсменов, которые закончили спортивную карьеру и все-таки хотят технично кататься, то есть могут, но уже не хотят мочить, как в спорте. А более младшие модели X7 и X6, они как бы, ну, как даже сказал нам вот консультант здесь на Испа, который, казалось бы, должен был говорить, это отличная лыжа, что вы что он сказал. Ну, это как бы там да, вообще. Ну, вообще, давайте не будем, об этом пойдемте. Вот давайте мы о них вообще не будем. Это, в общем-то, новичковый прокат лыжи, то есть для людей, которые, может быть, только начинают и их там, ой, меня все пугает, ой, я вот это, ой, ой, ой, ой, о, вот. В принципе, все на этом. Линейка Car, а Atomic и заканчиваются других как бы и, и нету, и, наверное, я не знаю, надо ли. Потому что, на мой взгляд, или карвинг, если карвинг, то он вот именно вот такой должен быть. Каким-то базирующийся на какие-то спортивные дисциплины, чтобы люди могли ориентироваться именно по, может быть, даже спорту. Что им ближе, либо славная динамика короткого поворота, либо скорости гиганта, но зажатые в какие-то рамки нормальных, там, 18 метров. Все. На тестах будем искать, естественно, тестировать, рассказывать. Чтобы не пропустить, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Встретимся на склоне. Пока!